Всем добрый вечер. Пока э, подключается я начну. И хочу... Сегодня у нас... Э, какое там число? Десятое. У нас сегодня ноября. Десять – это берегиня. Э, бер, обережество, бережения себя. И одиннадцать – это э, наф, э, Это мир э, энергетических... Энергетический такой... Ресурсы, да, Мир ресурсов, назовем это так. Не будем сейчас разворачивать подробности. И э, все по-прежнему 20-21. То есть мудрости и счастья. Это если говорить о коде сегодняшнего дня. И э, кратенько быстро скажу о таком запросе. То есть я когда каждый раз, ну я уже рассказывала, да, что прямой эфир нет смысла проводить, если не соединяется там мой внутренний интерес, желание какой-то теме, ощущение нужности этого и благословение свыше. Потому что если какого-то из элементов нет, отрабатывать обязательную программу, смысл вам это смотреть, вот, или а, без благословений, без, без потоков там выше, да, тоже просто чье то мнение, может быть, и не особо есть смысл смотреть. Поэтому для того, чтобы прямой эфир состоялся, должно совпасть вот эти два а, фактора. И а, сегодня тема, которую где-то, может быть, я затрагивала, но я сегодня прям хочу целенаправленно заняться именно ей. Вот эта тема «Сбросить карты». И а, запрос, который я не буду освещать, сейчас быстро просто про это скажу, потому что там какое-то время назад, сколько там, неделю назад, гиперактуальная была тема про туман, который накрыл Москву, всю Московскую область, Тверскую область, а это огромные территории, причем лесные массивы, и этот, этот же туман был в Оренбурге, и после этого народ как-то вдруг... Начал изучать тему химтрейлов, обсуждать, что бы это могло быть, да, потому что, конечно, признаки у Тумана были совершенно неестественны, вернее, противоестественно он себя вел. А, вот. И а, если бы это было важно, я бы выступила об этом сразу, когда все это происходило, что называется, сразу по следам бременских музыкантов. Тем не менее, кратко скажу свою позицию, почему не, не говорила, не рассказывала, там, что я про это думаю, что идет сверху, на, на чем это основывается. Потому что а, эта вся история... Кстати, я бы ее отсылала, если уж говорить о версиях, да, я бы отсылала это скорее все-таки не химтрейлом, потому что это гораздо более узкая история. Скорее, кто смотрел сериал «Визитеры», Интересная штука, да, потому что это как бы говорят, что это ремейк. Причем это третий, второй ремейк, а, то есть как бы фильм, сериал, который снят уже третий раз там с какими-то временными промежутками. Предыдущий назывался по-другому, сейчас это называется «Визитеры». Там есть серия про то, как инопланетная раса, которая прилетела на Землю с совершенно конкретной целью порабощения, да, захвата, уничтожения населения и захвата территории, ресурсов. А, они посылают розовый или красный туман, который, собственно говоря, инфицирует да, то есть, э, э, всех, всех людей, поскольку это через дыхание, то это всех э, инфицирует не, некими, э, я уже забыла, какими. короче, вот то, то, что в этом тумане содержится, э, делает людей управляемыми такими зомби, рабами. И когда идет трансляция э, с корабля-носителя, с корабля-матки, то все замирают и внимают а, воли королевы, потому что это цивилизация, в которой а, королева является главной, и она в таком же точно подчинении держит и свою собственную расу, и вот как раз в конце а, этого сериала она таким же образом подчиняет человечество. И, и должен был быть второй сезон, но сериал резко закрыли, есть, по-моему, то ли две, то ли четыре серии первого, второго сезона. Вот якобы за низких рейтингов на самом деле по конспирологическим версиям, потому что показали слишком много того, что или рано, или не нужно нам знать. Вот, поэтому если уж говорить об этом тумане, как о чем-то таком, вот, значит страшным и, и непонятным, непонятное всегда пугает, то я бы скорее смотрела в сторону этого сериала с информационной точки зрения. Но а, в эту тему я вкладываться в прямом эфире вот, с подробным разбором не буду и вам не советую. Почему? Потому что... Вот это как раз то, почему я, в принципе, сегодня затронула то, что не хочу разбирать подробно потому что это как раз тема сбрось карты. А, сейчас сразу а, главная технология, примеры, и а, попробуем прямо с вами сейчас вот в прямом эфире это сделать. Вот все, кто меня смотрит, будут смотреть, а, чтобы вы это сделали со своим а, информополем, со своими какими-то взаимодействиями. Значит, напоминаю, когда человек начинает вникать в какую-то информацию, особенно а, какую-то опосредованную, да, то есть, которую передает другой человек, то а, завязываются энергетические взаимосвязи. Да, происходит так называемая завязка на внимание. То есть внимание человека так и выглядит на тонком плане. Это вот наше поле. И когда мы куда-то направляем внимание, наша энергия вытягивается в такую, а, как бы такой канал от нас идет к тому, к, к, куда мы это внимание направляем. Поэтому, например, в целительских практиках основное, основное, что дает результат, это именно направление внимания. Дальше, если человек умеет управлять своим вниманием, направлять его куда нужно, следующем это окрас эмоций и мыс, мыслеформа, которую он закладывает в это внимание. В совокупности это и управляет нашей реальностью. Где внимание, там работа. Где нет внимания, это вне внимания, там человек не управляет, не формирует. Там он ну, не является хозяином, даже если это его территория. И поэтому, когда внимание направляется на ту зону, где человек может бояться, Человек, а почему боятся, например, не, неизвестно, да, то есть как бы вот по большому счету в этом тумане по-прежнему туман, это даже если вот просто брать, да, что это за символ, что-то, в котором плохо видно, в котором там вообще от мира остается, там были кадры, что с Воробьевых гор не было видно университета, а это очень близко. Университет высокий, большой, и кто стоял на смотровой площадке Воробьевых гор, тот знает, что университет, ну прям нависает, он кажется, что он прям очень близко, на самом деле там, наверное, может около километра до него, да, но визуально вот он рядом, этот университет, вот, а его не было видно вообще. То есть кругозор, обзор сокращается до минимума, остается что-то вот прям только совсем обозримое, различимое вблизи. И вот это вот дальше туман, который воспринят как какая-то опасность, как что-то непонятное и что-то, ну, недружественное, да, или опасное. Дальше получается, что если вот как мыслеформу это, да, это что-то такое, неизвестно что, размытая, не персонифицированная, которая оказывает влияние. То есть, как только человек начинает обсуждать тему с химтрейлами, с воздействиями, там, с тем, чем, прочим, десятым, он допускает это. То есть, внимание направляется на эти вещи, и вот это вот, а, а еще раз, туман, нет видимости, нет полного обзора. И вот в этом тумане начинает формироваться какие-то страхи, которые не получают конкретного выхода, ну, хорошо, вот, например, с вирусом тоже очень сильно провоцировали. До сих пор, между прочим, кроме компьютерных картинок, никаких внятных фотографий, электронных микроскопов. Да, вы знаете, что научное сообщество периодически бурлит на тему того, что вирус, коронавирус, не выделен, а не индифицирован из, из общих, там, да, то есть есть только это рисунки. Рисунки, компьютерная графика, все, что предъявляется с самого начала, как предъявлялось, до сих пор так и предъявляется, да, как бы и думающие люди, они вполне уже сейчас с этим разобрались. Да, эмоциональные атаки происходят, но вот опять же, да, сейчас, если там вот говорить о внимании, сейчас пытаются каждый раз какие-то провокации вызвать волну эмоций, неважно, возмущение, отторжение там, не знаю, непринятия, борьбы, а, неважно чего, да, любую эмоциональную реакцию, потому что это добывается таким образом энергии из людей. И дальше эта энергия а, может аккумулироваться и может быть использована в каких-то интересах, а, не факт, что в наших. А, вот, поэтому а, понимаете, что тем не менее, я говорю, что если вернуться к коронавирусу, то все-таки более менее уже народ разобрался. То есть и, к сожалению, да, прогнозы с тем, что чем больше вакцинированных, тем больше будут болеть, потому что болеют именно а, а, вирусом, проникает с прививкой, это тоже а, находит свои подтверждения. А, просто по статистике, да, где больше а, вакцинированных странах, там сейчас и скачки заболеваемости тоже налицу. Как это а, прямая зависимость, с точки зрения любого вот, нормальной логики, это говорит о том, что причина следственная связь именно такая. Именно вакцинация ухудшает ситуацию, потому что, э, ну и так далее. Вот кто разбирался, я не буду, я, не, вообще, не, я вообще не хочу на эту тему говорить. Просто э, это вот в информополе этого нагружается, именно, это, именно в эту сторону я хочу посмотреть, что делать со своим э, информополем. А прямо вот сейчас, при условии, что даже если вы очень позитивный я не знаю, там, а, в каких-то там аффирмациях, там, не знаю, там, в принятии еще в чем-то, я вам рассказывала, что вот недавно была в Крыму в санатории, и обратила внимание, в этом же санатории была лето назад, и видна разница в людях, люди приезжают, их видно, вот, но новых партии, один день приехал 90 человек, их было видно издалека, они выглядели, знаете, такими агрессивными роботами, то есть, очень жесткая структурированность сознания и такая внутр... большая внутренняя агрессия практически на любую ситуацию. Через пару дней эти люди вдруг, как их разлабляла, вода, солнце, море, воздух, знаю, там, отдых более спокойно, там от, от, отрезанность, отвлеченность от, от, от вот этого плотного, тяжелого информационного поля, и они вдруг становились нормальными, они вдруг становились спокойными, доброжелательными, конфликты все прекращались. И вот это вот, например, почему было очевидно партия в 90 человек, там через два дня стало спокойно, потому что новых партий таких вот больших не поступало, там кто-то поодиночке приезжал, и в общем в целом благостная атмосфера санатория вдруг начала чувствоваться, да, то есть состояние людей не было естественным это не то что они такие сами по природе злые агрессивные какие-то такие подозрительные они стали такими в результате определенных воздействий которые скорее всего они просто их никто не учил кто нас учил такой гигиене понимаете ну вот попробуйте не мыться до да, человека который не мылся там не знаю, давно вы или не стирался там да, его очень легко вычленить по запаху, по внешнему виду и так далее. А человек, который энергетически, то есть, который свои поля не приводит в порядок, там, который допускает, соучаствует в каких-то негативных формированиях, его сложно, мы же не знаем, может, он всегда такой был, да, может быть, у него характер такой, или на самом деле что-то происходит. Так вот, по-прежнему ключевое главное в том, что на что имеет смысл делать, Акцент это на то, что вот эти постоянные попытки информационного заражения. И вся история с туманом, это а, с вот этой точки зрения, это о том же, да, то есть как бы что-то такое вообще неизвестное. Хорошо, если вы в этом разобрались, перестали реагировать, перестали дергаться, психовать, а, то мы вот сейчас вот а, те же заголовки в газетах, да, взять вот это вот а, прививка всех после 60 в обязательном порядке, а дальше выясняется, что как бы, ну, это мера, которая а, это, это, провока... это информационная провокация, которая к реальности слабо имеет отношение, а, который... потому что ключевые все базовые там да, то есть законодательство под это совершенно не построено в добрый час вот И более того, там вообще, возможно, речь идет просто о том, чтобы включить в календарь прививок. Ну, включены в календарь прививок прививки от гриппа. Есть люди, которые прививаются постоянно, есть люди, которые также постоянно не прививаются. Нас это вообще никак не колыхало до того момента, пока вдруг в информополе это все не начало постоянно муссироваться. Хотите вы, не хотите, где-то случайно, где-то новость прочитали, где-то телевизор посмотрели, где-то на работе кто сказал. И происходит вот это самое... Заражение. То есть это, как знаете, как бомбардировка постоянная. Вот это гораздо более важно. И сейчас мы переходим, собственно, к теме сбрось карты. Эту историю там кто-то знает прекрасно. но повторение мать учения, как говорят, да. Потому что вот эта история является якорем, визуальным, образным якорем на любую ситуацию. Если она зайдет внутрь, в подсознанку, да, то у вас появится такой хороший, как это правильно по-умному сказать, срабатывающий инструмент, который автоматом будет включаться в моментах, когда вам будут пытаться вот такие вещи внедрить, навязать. Да? Потому что когда уже человек вошел в во взаимодействие, гораздо сложнее из этого взаимодействия выйти. История. Это мне рассказывал там несколько лет назад один мужчина, который в поезде общался с мужчиной, который то ли имел отношение, то ли был сам каталый, то ли э, по каким-то, например, по долгу службу с ними взаимодействовал, короче, который знает технологии, вы знаете, как есть цыганский гипноз, да, ну, вы знаете, что советские времена и постсоветские времена э, поездные каталы, это те, которые в карты втягивали новичка, да, и, в общем, разували там до трусов, потому что карточный долг – долг чести. И убийства были, то есть проигравшихся могли убить, выбросить из поезда. Это происходило в советское, постсоветское время регулярно. Широко эту тему осветили в сериале, по-моему, «Таежный роман». Там как раз показали э, историю да, девушки, которую обучили быть таким каталой. Поскольку она девушка, то, в общем, на нее никто не думал. Но в основном, конечно, этим занимались мужчины. И там есть строго работающая технология, которая зная которую становится понятно, как это работает. Вот так же, как в цыганском гипнозе. Что ключевое делают цыганки, когда пытаются, им нужно завязать, им нужно внедриться вот этот самый поток внимания, чтобы человек открылся. На чем человек открывается? На чем-то сокровенном? Женщины там ловят там, на любви, там, да, там, на измене, или на чем-то таком, на что практически любая женщина реагирует. Вот. Но когда они на что-то, то есть они забрасывают удочку на это, на это, на это, как только человек энергетически открывается, следующая задача, да, это добраться до физического контакта, почему они все смотрят руку, не потому что они все такие хироманты обалденные, а потому что идет физический контакт, и дальше как бы, это захват в управление уже э, подсознание человека, человек становится э, управляем, как бы доступ к нему они получают, и дальше уже идет прямое внушение. И дальше уже должна быть специальная подготовка, школа, там уровень осознанности какой-то. Но они таких людей вычисляют, людей с определенной защитой они не трогают. Это можно прям проверить. Вы наверняка видели, кто-то, если кто видел цыган, да, они вычисляют свою жертву, внушаем их. Они выбирают тех, с кем они точно справятся. Так вот, каталы, какая технология, которая была рассказана, вот эта история этим мужчиной. Значит, он говорит... Что а, вот такая ситуация, да, э, э, ты стоишь, куришь в тамбуре, мимо проходит другой мужик с колодой карт в руках. И как-то так получается, что он тебя задевает, и карты рассыпаются по, по тамбуру, да. Естественная э, реакция вежливого человека, а все-таки мы э, там в советские времена в общем, практически поголовно были, хорошо культурно воспитаны. И достаточно вежливо, да, это помочь человеку, потому что карт много, а ты вроде как в этом немножко виноват, но он же от тебя там спотыкнулся. И, и там вот ты начинаешь помогать себе. То есть, соответственно, он собирает карты, и ты собираешь карты. В результате какая-то часть колоды на руках у тебя, какая-то часть колоды на руках у этого человека, которых якобы уронил. Вот. А ты протягиваешь ему собранные карты с тем, что на забери, а он не берет и начинает предлагать игру. Предлагается игру. Ты говоришь, ты отказываешься, но у тебя в руках его карты. Вся фишка в картах, которые на руках. То есть пока а, ты держишь в руках вот этот кусок колоды, а, которая принадлежит этому катали, человек, даже, даже человек-мужчина простроенный, то даже попадали а, не, не, не нищие туда попадали люди, которые ну, вполне себе... То есть если человек заработал деньги или обладает каким-то статусом, да, то, соответственно, но ну, он что-то соображает в этой жизни. Вот. То есть, и плюс, еще раз повторю, в общем, образование то у нас было достаточно хорошее, и уровень развития всеместного интеллекта был высокий, но перед этим этому не учили. Этот человек оказывается беспомощным, и он не понимает, почему он так почему он не может послать нафиг этого человека, а просто потому, что ты в руках держишь часть его собственности. А как она у тебя оказалась? Ты же у нее не вытащил из кармана, а, там не взял, там не украл, ничего. А что? Ты, ты проявил вежливость. Но проявляя вежливость, в руках оказался кусок чужих карт. Он эти карты не отдает. Уйти с этими картами ты не можешь, потому что это будет воровством. И что же делать? И вот а, совет, который дал ему тогда попутчик, он говорит, просто сбрасывай карты на пол. Ты их поднял оттуда, они лежали там. Ты их просто возвращаешь туда, откуда взял. Просто берешь и роняешь колоду карт. Берешь, распускаешь руку. У тебя в руках не твое, оно тебе не нужно. Вообще никак не нужно. Но пока ты это держишь в руках, это то же самое, как ловят обезьян в лесу. Помните, я рассказывала, что бутылки с узким горлышем, в которые кладут орех. Бутылка прозрачная, обезьяна видит орех, засула руку в бутылку, хватает орех. Соответственно, рука в кулаке, она больше, чем э, ладонь, да, и обезьяна, а бутылка привязана, все. Обезьяна начинает верещать, зовет сородича, они пытаются ее вытащить. Единственное, что не приходит в голову обезьяне, это разжать кулак, отпустить орех. Но тут немножко другое, она взяла как бы чужой орех, она его, может быть, даже украла, она же бутылку засунула руку, да, она его украла. Обезьяна не способна рожать руку, потому что там орех, она уже его мысленно ест этот орех. А вот в ситуации с картами, да, мы изначально исходим с того, что человеку не нужны эти карты, у него нет потребности играть в карты там с какими-то людьми непонятными. То есть ему легко рожать эту руку. Что мешает? Что мешает? Почему человек остается в управлении? Потому что это, ну, как-то невежливо, не, не неинтеллигентно, ну куда ему девать эти карты? Да, их можно куда-нибудь просто сунуть, там, я не знаю, там, на полку или куда-то положить, там уйти более мягкий вариант. В любом случае, ключевое для того, чтобы вернуть себе волю, свою волю и сделать так, как чувствуется, как хочется нужно освободиться от того, что в эти руки попало чужое. А теперь возвращаемся ко всей этим историям с туманами, всякими там. Ситуациями, с ситуациями, с, с вакцинациями, с мировым правительством и всем прочим. А основное, где мы, где мы возвращаем себе свою волю? Там, где наша территория. Там, где наша собственность. Еще раз, к, крючком является нахождение в руках предмета, не принадлежащего человеку. А хозяин этого предмета находится рядом – и внушает и требует от а, того, кто это держит, чтобы он поступил так, как, между прочим, в, это, это, это же великолепно работает. Подавляющее большинство, стремящиеся к 100%, в данном случае идут играть. То есть люди, это же мы говорим о мужчинах а, с нормальной прокаченной волей, с нормальной логикой, разумом, а, да, структурированные, организованные, которые оказываются бессильны перед такой... Просто обезьяни совершенно уловкой. Когда нас заставляют думать о том, что нам не надо, о том, что не является нашим. А, ну, вот взять ту же самую историю, да, из свежего, что там обязательно вакцинация а, в Питере 60+. Плюс. А, это за собой не имеет на данный момент никаких серьезных обоснований. Более того, там в контексте идет речь о другом, но это нужно потратить достаточно много времени, сесть, закопаться, разобраться, разобрать эту всю конструкцию на кусочки, потратить кусок своей жизни, А таких провокациях идет постоянно. А, о чем я сейчас говорю? А, когда мы допускаем, то есть как бы. Когда что-то попадает в, в, в нашу, на, чужое, на нашу территорию, вот что-то мы взяли в руки, начинаем мы это рассматривать, да? Здесь появляется инструмент для управления. А, вот что, вот это, это сейчас я говорю, прям вот, видите, сбрось карты, это очень конкретная техника и очень простая. Так, к вашей конкретной реальности, к вашим конкретным выборам мироощущению, физическому здоровью, вот прямо сейчас имеет какое-то отношение, то есть мы же начинаем думать о детях, это нужно думать, но вопрос, где, как думать, так, чтобы это было полезно, и полезно ли бесконечно обсуждать, что там было в этом тумане, если у вас нет ни конкретной информации, Невозможности там провести химический анализ. Вот кто побежал, открыл колбочку, там набрал этого тумана в колбочку, побежал в лабораторию, он хоть что-то конкретно сделал. Если человек этого не сделал, а просто читает чьи-то мысли, а вдруг какая-то супер утечка уйдет и так далее. Куда у кому уходит энергия, внимания? Помните, где внимание, там работа? Туда. А, а, а если там на том конце этого канала сидит кто-то, кто заинтересован в том, чтобы. Может быть, просто добывать ваш энергопотенциал. Может быть, использовать его потом, возвращать, как, собственно говоря, решение чувства самого человека, потому что энергия это своя, ее трудно отличать. еще для чего ты это может использоваться? Значит, первое, да, вот прям сейчас вот этот вот образ. Представьте себе, вот прям можно даже так, знаете, визуализировать, что такое набор карт? Карты, карты же двух одинаковых колоде не бывает, они все разного значения, разной масти. вот. То есть это может быть как так много информационных вбросов, много провокаций, задача которых – включить человека вот в это управление, в соучастие некоего такого трэша по достаточно внятным прогнозам, которые были сделаны еще, с, прям, не знаю, там, ну, может быть, там, 16-18 лето, да, 2016-2018, то есть нормальная аналитика, она есть, но когда ничего как бы страшного не происходит, эта аналитика воспринимается конспирологией, когда что-то такое начинает происходить, люди кидаются, стали вспоминать всех этих товарищи, там, Жаков Фатали, которые и так далее, кто, значит, вот эти все формирования этой концепции, в которых он участвовал. Это, конечно, образовываться и развиваться, это, конечно, всегда полезно. Вопрос сейчас, да, то есть еще раз, идет куда-то внимание, туда идет энергия человека, вот этот вот канальчик. Дальше, если на том конце сидит вот этот ловец с бутылкой, обезьяны, да, которые там, дальше, чем может быть это орех, там, не знаю, там, как спастись, ага, все будет рушиться, как я могу спастись, хопа, кулачок зажат, ловушка сработала, еще что-то на чем-то, то есть человек как себя аргументирует, почему он хватает этот орех, да, почему он берет эту колоду в карт в руки, там, какими он соображением руководствовался, в общем, проанализировать может и стоит, но не это главное. Главное понять, что взяв этот орех или эту колоду карт, вы попали в ловушку. При этом никто вас не схватил физически, да, и прививку вы можете сделать только добровольно. То есть руки не, лов... не выламывают. Задача создать человеку ощущение такой вот, ну безысходности, что ему остается только подчиниться, согласиться, там не знаю, с картинкой реальности, там, сделать какие-то действия добровольно, вот, чтобы человек сам за все это потом отвечал. А дальше его раздеть, разуть, да, и, в общем, сделать все, ради чего все это затевалось. Значит, еще раз, можно конкретно очень представить, визуализировать некую колоду карт, которую вы собирали. Например, можно взять вот там за время так называемой пандемии, да, вот это вот, э, сколько там, полтора уже лета, сколько мы в этом находимся, а, вот. И представить, сколько карт конкретно вы набрали, то есть где вы эмоционально включились, где вы начали переживать, где вы э, вникли, влезли в какие-то темы, в какие-то обсуждения. Если эти обсуждения в результате дали вам внутреннюю опору, ясность такую, да, ясность, спокойствие, кристальную какую-то такую вот, опору, в результате которой вы дальше пошли по своей жизни спокойно, разумно, эффективно выстраивая свой путь, то значит в добрый час тут, ну, вы, вы, все хорошо, да? А если это осталось а, не, нет, а, маска, карта это разные вещи, а, и работает по-разному, это именно, это вот именно вот этот образ, что-то в руках. Еще раз, это принцип цыганского гипноза, это принцип вот этих катал. Человека нужно включить, человека нужно подключить к чему-то, что не является его. Фишка в том, что человек, который в другой ситуации послал бы это нафиг, держа в руках чужое, вынужден, пока он не может это чужое отдать, вынужден а, как бы общаться с хозяином этого, а, и, а хозяин того, там ему, его задача внушить, внедрить, да, присоединиться, мы не будем сейчас, да, давайте психологические, налопичные и прочие термины употреблять, а вот простым кухонным, понятным любому человеку языком, а, да, вот, и, и задача того, чтобы вы продолжали что-то держать, что не ваше, не ваше, и, и через это, по этому каналу, чтобы продолжало шло, идти внушение, Внедрение, некие уговоры, чтобы все-таки вы сделали то, что хочет хозяин и тех карт, мне кажется, тут прям так все просто: можно очень много примеров приводить, они чего угодно касаются. Я не знаю, там где, например, всегда много нервотрепки в паспортном столе. Не обращали внимание, ну, например, там, да. А что происходит в паспортном столе? Какие-то документы, которые, в общем, вам для жизни вообще не нужны. Но там у райских пельменей есть такая смешная юморезка, как там мужик пришел за гран паспорт получать, а там паспортистка над ним начала изгаляться, потому что она сидит, тут паспорта выдает, а люди куда-то ездят, а она сидит в этом паспортном столе на маленькую зарплату и завидует. А, вот. И человек, в общем, для того, чтобы перемещаться, нам-то вообще -то по-хорошему -по ничего не нужно. Но есть некие правила игры, на которые мы согласились, да, что вот государство, оно там, оно заботится, оно там какие-то нам, ну, как-то что-то обеспечивает, какую-то безопасность еще что-то. А мы за это соглашаемся, часть своей свободы воли отдаем государству. Ну, и вот, как бы, например, за гранд-паспорт или там пересечение границы вас не напрягает никогда, что вылетая из собственной страны, приходится давать иногда отчеты пограничнику о цели своего путешествия. Ну, это же тоже такой заход на, на, на свободную волю. А почему? А что в этот момент, вот, между прочим, та же самая технология? Потому что паспорт, который мы уже считаем своим, который, по большому счету, нам не нужен, да, но мы считаем его своим, он находится в руках пограничника. И нас-то не волнует, по большому счету, штампы. На Штамп, ну, это просто, чтобы нас пропустили. Нас, нам нужно, чтобы нам вернули наш вот этот паспорт, вернули, пока он его держит вот, и, значит, задает вопросы, человек тоже, а, ну, отвечает на них, даже если вы в другой ситуации, то есть в такой же точной ситуации, но если в руках паспорта не было, вот точно так же гаишники поступают, да, их задача изъять документы у водителя, как только документы какие-то изъять, то водитель гораздо более договороспособный, это та, тот же самый цыганский гипноз, это то же самое, о чем я говорю, то есть здесь и так, и так, в общем, работает, но если когда что-то забирают у нас, это более понятно, то когда нам что-то дают, то вроде бы же нам что-то дали, вот, поэтому еще раз, а, а, что, что нам дали, что вам дали такого, там, за последние там, какое-то, не знаю, там, лето-два, что на самом деле не является вашим, на самом деле для жизни вам не нужно, понимаете, это же не то, что вы купили, не то, что вам подарили, это то, что вам дали чужое, подержать, и в результате, пока это в руках находится, да а Тот, кто хозяин того, что вам дали поддержать, а будет пытаться максимально внушать свою волю, а, напрягая, да, а, формируя некое свое, свое видение, а, достигая каких-то своих целей. Поэтому смотрите, еще раз, речь не о том, чтобы мы сейчас все ситуации с вами разобрали. Это, во-первых, нереально, во-вторых, крайне долго, энергозатратно и бессмысленно. Есть ключевое, давайте визуализируем. Вот прям. Взяли, представили свою ладошку, орех труднее представлять, то что он один, а здесь как бы вот этих вот попыток, вбросов, они периодически повторяются, да, как бы и на что-то, возможно, вы реагировали. А почему говорю, свежий туман, да, потому что даже человек, который достаточно ну, давно и, и а, занимается, и ну, набор инструментов достаточно хороший, тем не менее эмоциональная реакция а, явно случилась. Может быть, потому что это... На неопределенность там была реакция, там да на что-то конкретное. То есть, еще раз, карты разные, разного достоинства, разный цвет, разные масти. Но они не являются нужными вам, не являются вашей собственностью. Ну, купите вы колоду карт, делайте с ней, что хотите. А, и приходит кто-то и говорит, ты должен сыграть со мной в карты. Да плевать вам на него, потому что ваши карты хочу, играю, хочу, не играю, хочу, это, сжигаю, что хочу, то и дело. Но если это его карты в ваших руках, это уже может сработать. И не потому, что а, вдруг, что-то, не знаю, вдруг у вас ваша воля потерялась, а потому, что доступ к вашей воле получен через а, вот, вот это вот, то, что вы держите в руках, не свое. Вот просто визуализируйте в руках, сколько вы набрали не своего. Что-то осознанно, что-то неосознанно. Это может касаться любой темы. Просто я понимаю, что информа у нас зудит буквально об одном и том же. И скорее всего большинство карт будет про это. Но... Кто знает, кто знает, а, если, там, можете, во-первых, визуализировать, сколько у вас этих карт: 1, 5, 10, вся колода, две колоды, три колоды. Да, то есть, какое количество карт удалось вам всунуть в руки. Это просто сейчас вот вы визуализируете, ошибиться не бойтесь, потому что мы с вами ничего не теряем. Ничего абсолютно. Вот. Да, условие что то, что вы визуализируете в своей руке, это не ваша карты, это то, что удалось вам всучить каким-то образом, или то, что вы сами подняли с пола, ну, э -э, да, из вежливости назовем так, из вежливости. Вот визуализировали. Еще раз, много не убиваемся, мало не гордимся. Спокойно, вот сколько бы не было, столько и смотрим. Да? А дальше попробуйте задать вопрос, а кто же вот хозяин этих карт, да, кто там, что от вас хочет. Там? Опять же, это может быть один человек. Какой-то образ, да, или там, может быть, несколько человек, тоже не важно. Ну, просто вот задайте вопрос. Так, хорошо, вот набрал чужих карт, непонятно зачем. Так, сколько тут претендует на мою волю, на мои решения, на мои чувства, на мои эмоции. Так, ага, визуализировали. Теперь так, карты мои? Не мои, они мне нужны? Не нужны. В их игры я играть хочу? Не хочу. Что делаем? Сбрасываем. Вот прям рукой сбрасываем прям сброси вот прям почувствуйте что сбросили и даже никаких там развязок заявлений запретов можно ничего этого не делать вот вы сейчас сбросили. вы вернули вот они накидали всякой ерунды в форма поле вы что-то понасобирали а сейчас одумались зачем у вас есть своя жизнь свои чувства свои энергии свой путь своя судьба ваша добрая воля величайшая сила и сокровище на земле. Как только она у вас становится целостной, как только внедрение... Вот прям представьте, что сейчас идет восстановление. Даже не буду говорить, как это выглядит, потоки, ничего. Вот, вот визуализируйте ваша добрая воля, вы восстанавливаете сейчас свою суверенность. Своих мыслей, своих чувств, своих желаний, своей воли. Скорее всего, последующим шагом будет такое, что-то, кто вот может чувствовать или визуализировать ваше поле, ваша энергетика, она сейчас будет, скорее всего, менять свои характеристики. Это не про то, что там защитная корка нарастает, нет, просто как бы чуть-чуть как-то перестроится ваша энергетика и ресурсность, возможно, увеличится, по логике вещей должна вот что прекрасного в этой практике друзья мои это то что это быстро главное осознать что вам в руку сунули что-то чужое в руку в голову в чувство, в мысли вообще плевать с высокой колоколь как то а чё просто раз вот понимаете это же тоже навык то есть и вот это сбрасывание а, и момент, вы начнете видеть, как пытаются вовлекать, как втягивают, как затягивают в это. Ага, клюнула, так, еще наживка, еще, а, теперь потянем. И вот это вот, а, потяну, неважно в какой момент там, да, но вот этот сброс, все, вы автоматом из всего вышли. Сидите сами себе, никого не трогаете, и все. И, и, и вас никто не сможет тронуть, никто не сможет тронуть, потому что доступ к вам потерян. Там, где вы согласились, подняв эти карты, согласясь чем-то участвовать, все, а нет ничего. Вот такая штука. Она и сложная, потому что и простая, в действии крайне простая. Еще раз повторю, вот повторите, несколько повторений просто в разных ситуациях достаточно для того, чтобы дальше она работает просто на автомате. Дальше, может быть, вы начнете видеть, ну, как бы, что, в то же самое, да сбрось карты, ч, зачем ты, вот все, не вот все ничего не надо, просто сбрось карты. Вот, так что, друзья мои, вот об этом был сегодня мой эфир. Давайте я не буду размазывать, главное мы с вами сделали. А, может, еще будет что-то укладываться, но технологически это крайне просто. Крайне просто. И все. И обезьяна спокойно побежит в своей джунгли. И... Вы поедете, пойдете своим путем, так как вы выбрали и чувствуете вы так, как хотите вы, а не так, как придумал кто-то и попытался вас поймать. А с вами была Людмила Осипова. Здравия вам, счастья. До новых встреч. Пока-пока. Нажимаю -пока. завершить.